когда-то тоже весила 83 килограмма. При моем росте 156 я была просто на телепузика похожа. И ничего не помогало. Но когда я заболела, я начала лечить диагноз, восстанавливать свое состояние здоровья, приводить в порядок желудочно-кишечный тракт, организм сам избавился от этого лишнего веса. Здоровый организм никогда не будет удерживать жировую ткань. Тут важно соотношение жировой и мышечной массы. Если мы сбрасываем жиры, а мышечной массы у нас нет, мы превращаемся в такого дреща, Худая корова, не стройная газель. Поэтому мышечная Масса, безусловно, должна быть.